портативные очистители плюс обеззараживатели Remis Air. Мощный вентилятор, безртутные ультрафиолетовые светодиоды, фотокаталитический фильтр, фильтр предварительной очистки, нанофильтр. Благодаря инновационной очистке воздуха с помощью фотокатализатора достигается высокая бактерицидная эффективность 99,9%. Четырехступенчатая очистка воздуха обеспечивает эффективную дезинфекцию. Первая ступень. Ультрафиолет разрушает ДНК вирусов и бактерий, полностью уничтожая их. Вторая ступень – фотокаталитический фильтр, расщепляет формальдегиды и другие летучие соединения под воздействием ультрафиолета. Третья ступень – вредные вещества задерживаются фильтром предварительной очистки. Четвертая ступень – нанофильтр, удаляет из воздуха пыльцу, споры плесени и мелкую пыль. Эффективность прибора подтверждена в лаборатории Университета Тайсунг, Южная Корея.